Ледники образуются за счет накопления выпавшего снега и его преобразования в лед. В горах снег накапливается на дне долин. Под воздействием солнца и ветра он преобразуется в фирн, крупнозернистый плотный снег. В нижних слоях фирн уплотняется еще больше и превращается в лед. Благодаря пластичности фирна, Нижние слои ледника под давлением верхних слоев начинают течь вниз по склону Поэтому в структуре горного ледника различают две зоны: зону питания, где собираются основные массы снега и зону стока язык ледника При движении ледник производит большую разрушительную работу. Рыхлые породы, ледник разрушает и уносит с собой. Так много обломочного материала скапливается по бокам и в середине языка ледника. Спускаясь вниз, ледник постепенно тает, давая начало горным рекам. Когда климат теплеет, Язык ледника в нижней своей части начинает таять, и граница ледника отступает вверх, увеличивая тем самым протяженность горной реки. При таянии зоны питания ледника образуются ледниковые озера.